У тебя полная свобода. Хочешь, беги, хочешь не беги, хочешь прыгай, хочешь не прыгай. <музыка> Что? <музыка> Серьезно? Вот я прям чувствую полная свобода действия. У тебя полная свобода. Просто нажимаю на куда было и все. И смотрю вот это видео. Береги куда был и все. Я ничего не могу сделать. У тебя полная свобода. Серьезно? Вы твари называете это полная свобода действия? Я прям чувствую тут полный свободный действие, я прям ничего сделать не могу. Прям то, что искал. Зашибись. Я наигрался, а спасибо. <звык> О, я могу прыгать, да? Что? О, да неужели? Всё? Ты точно, ауы? Вы дебилы? Э нахрен на УИП? Что за хрень? Я не понимаю. А. У. И. Б. АУИП. АУИП. <музык> да ну в жопу! <музык> <Опции>. <музык> <музык> Понятно. Понял. Окей, ладно, давайте играть. Windows Vista. М -м откажу. <клев Com> нет, <стало>. Понятно, окей, это не. То есть меня сейчас вообще в каменный век прям замену. Зашибись. Опачих. Что какой нахрен с Чего? Нифига себе. Ничего не буду платить, у ч с массаж что ли? У меня даже столько денег нету нет. У вас, беги у беги. Ран просто. Из-за того, что вы в банк рвоте, офигеть на овертахера какую сумму, вас хотят расстрелять. Вообще-то расстрелять с двумя С пишется, если не ошибаюсь. Мы должны переехать в Мексику, будете переезжать. Ээ, не буду, нафига. Не здесь хорошо. В смысле, это конец игры что ли? Вот здесь я чуюсь, я нажму, да. Так, вот мы вернулись к этому вот уведомлению. Так, вот игра продолжается. А, ага, все, приехал в Мексику. Майнкрафт. Майнкрафт. Нет, не хочу Майнкрафт. Майнкрафт будет стал золотан, так как позвонил Путину. И президент, заставил установить эту игру и начал покинуть Мексику прийти, к Путину воздупит Что за бред господи Так, распаковка файлов пошла. Ну, в принципе, я рад. У меня не будет Майнкрафта. Все будет так, как я хотел. Дональду Трампу с просьбой убить вас. А вот нифига, не получится. Уже... Все, он уже не президент. Прикольно. Хм, все. Даже бись. Ладно. Давайте выходите отсюда. Это надо, конечно, да. Да. Хм. Ха-ха. Всё, вышел. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И пишите свое мнение в комментариях. И также долбаните по этому колоколу, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами был Алеракас. И мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи, пока!